Сочи сегодня центр главных политических новостей. Точнее, Красная Поляна. Именно там завершается четырехдневный марафон дискуссии международного клуба «Валдай». Тема – глобальная встряска 21 века. Человек – ценности государства. Ну, впрочем, пейзаж, на фоне которого об этой встряске говорят, более чем умиротворяющий. Почти 1400 метров над уровнем моря. Вокруг благоухающий пихтовый лес и массивные горные хребты. Каких-то пару месяцев и добро пожаловать на горнолыжные склоны. Кататься можно до апреля, а то и до мая. В общем, рай для туристов, а их в прошлый зимний сезон было 720 тысяч. Лучше горы, конечно, могут быть только горы, если бы не Олимпийский парк прямо у побережья. Наследие зимних Олимпийских игр 2014 года и просто большой спортивный дом, где зарождаются мечты и случаются большие победы. Но где спорт, там знания, которые неизменно ведут к успеху, образовательный центр СИ, там же, неподалеку. Именно туда, в заключительный день Валдайского форума, приехал президент. Репортаж Антона Верницкого. Возвращение Валдайского клуба в привычное, неинтерактивное русло в прошлом году из-за пандемии участники общались друг с другом лишь по видеосвязи увеличило накал страстей. Несколько панельных сессий с обсуждениями мировых проблем под общим заголовком «глобальная встряска» прошли в жарких спорах о будущем устройстве мира. Финальная сессия, на которой традиционно выступает российский президент, исключением не стало. В последние десятилетия многие вспоминают, китайскую поговорку не я бог жить в эпоху, в эпоху перемен но мы в ней уже живем хотим мы того или нет и перемены эти все глубже все фундаментальнее. мы сегодня столкнулись с одновременными системными изменениями по всем направлениям от усложняющегося геофизического состояния нашей планеты до все более парадоксальных толкований того того что есть сам человек в чем смысл его существования? Первое. Климатические э, деформации и деградации окружающей среды столь очевидны, что даже самые беспечные обыватели не способны от них отмахнуться. Природные катаклизмы, засухи, наводнения, ураганы, цунами – они практически чуть ли не нормой стали. Мы к этому Начали привыкать. Достаточно вспомнить разрушительные трагические наводнения в Европе минувшим летом, пожары в Сибири, в Соединенных Штатах, вообще на американском континенте. Любое геополитическое, научно-техническое, идейное соперничество просто в таких условиях. Иногда кажется, что это теряет смысл, если его победителем будет нечем дышать или нечем утолить жажду. Пандемия коронавирусной инфекции стала очередным напоминанием о том, как хрупко наше сообщество, насколько оно уязвимо. Главной задачей становится обеспечение существования человека, чтобы повысить его шанс на выживание в условиях усиливающихся природных катаклизмов. С учетом также усиливающегося недовольства во многих странах от действий властей, это лишь провоцирует разрастание планетарного кризиса. Том, существующая модель капитализма, а это сегодня основа общественного устройства в подавляющем. Большинстве стран исчерпала себя. В ее рамках нет больше выхода из клубка все более запутанных противоречий. Повсеместно, даже в самых богатых странах и регионах неправомерное, неравномерное распределение материальных благ ведет к усугубляющемуся неравенству. Гипертрофированная, резкая, порой агрессивная реакция общества молодежи на меры по борьбе с коронавирусом во многих странах показала, что инфекция стала только поводом. Причина социального раздражения – недовольство намного глубже. Пандемия, которая должна была сплотить мир, столкнувшийся с общей угрозой на сегодня от коронавируса, погибло уже почти 5 миллионов человек. Больше, чем во время Первой мировой, наоборот, стала разъединяющим фактором. Кстати говоря, Россия многократно призывала и сейчас, еще раз повторю этот призыв, отбросить неуместные амбиции и работать вместе и сообща. Говорим о необходимости совместной борьбы с коронавирусной инфекцией. Ну, даже по гуманитарным соображениям, я имею в виду сейчас не Россию. Бог с, с ними, с этими санкциями в отношении России. Но и санкции сохраняются в тех государствах, под тем государством, которые крайне нуждаются в международной помощи. Нет. Ничего такого не происходит. Все сохраняется по-прежнему. А где же гуманистические начала западной политической мысли? На деле оказывается ничего нет, болтовня одна, понимаете? Вот что. Вот что на поверхности оказывается. Пандемия, по словам Владимира Путина, только подстегнула негативные тенденции в политике, которые наметились после того, как Запад после развала СССР стал доминировать в мире. Попытка полностью перестроить его под себя после окончания Холодной войны успехом не увенчалась. Нынешнее состояние мира, продукт той неудачи, как раз той самой неудачи. Мы должны извлечь из этого уроки. И можно задуматься, к чему мы пришли. К парадоксальному итогу. Два десятилетия, самая могущественная, как пример просто, два десятилетия, самая могущественная страна мира вела военные кампании в двух государствах, несопоставимых с ней вообще ни по одному параметру, ни по одному. Но в результате ей пришлось свернуть свои операции, не добившись ни одной из целей, которые она перед собой ставила 20 лет назад, начиная эти операции. Уйти из этих стран, понеся при этом… И нанеся другим немалый урон. Вьетнам в 60-х годах прошлого века и Афганистан, куда США вошли на 20 лет в этом веке, показали, что военными действиями изменить мироустройство в свою пользу, как бы этого ни хотелось, не получается. Вместо этого наступает хаос. Тем не менее, по словам Путина, мир может измениться. Каковы, на наш взгляд, отправные точки сложного процесса переустройства? Позвольте их... Коротко попробовать сформулировать в виде тезисов первый тезис Пандемия коронавируса наглядно продемонстрировала что структура образующей единицы мирового устройства является только государство кстати последние события показали что попытки глобальных цифровых платформ при всем их могуществе оно, конечно очевидно мы это видели по внутриполитическим процессам в тех же соединенных штатах но все-таки э -э, узурпировать политические или государственные функции им и не удается. Это эфемерные попытки. В тех же штатах, как я уже сказал, их хозяевам, хозяевам этих платформ сразу же указали на место. Так же, как делается это, собственно говоря, и в Европе. Заменить государство, Фейсбуку, Твиттеру и прочим интернет-гигантам не получится по определению. Отвечать за происходящее в стране, по словам Путина, все равно придется власти, а не некоему цифровому сообществу. В последние десятилетия многие жонглировали броскими концепциями, согласно которым роль государства провозглашалась устаревшей и уходящей. Якобы в условиях глобализации национальные границы становятся анахронизмом, а суверенитет – препятствием для процветания. Так говорили и те, кто пытались вскрыть чужие границы, полагаясь на свои конкурентные преимущества. Вот что происходило на самом деле. А как только выяснилось, что кто-то где-то добивается больших результатов, так сразу возвращаются к закрытию границ вообще и прежде всего своих собственных. Таможенных границ, каких угодно. Просто стены начинают строить. Ну что, мы не видим этого, что ли? Все все видят и все все прекрасно понимают, да? Конечно. Только суверенные государства способны эффективно отвечать на вызовы времени и запросы граждан. Ведь очевидно, что когда приходят настоящие кризис, остается только одна универсальная ценность — человеческая жизнь. И как ее защитить? Каждое государство решает самостоятельно, исходя из своих возможностей, культуры, традиций. Второй тезис, на который я хотя бы Обратите внимание, масштаб перемен заставляет нас всех быть особенно осторожными. Ломать, как известно, не строить, к чему это приводят, мы в России очень хорошо знаем. Не будь революцией 1917 года и событий 1991, наша страна могла бы с меньшими потерями пройти и через Первую мировую войну, и через последствия развала Советского пало Союза. Жертв. Но пала, как выразился Владимир Путин, жертвой догматиков разного толка и реакционеров. Все постарались с обеих сторон. Эти примеры нашей истории позволяют нам утверждать, что революция – путь не выхода из кризиса, а путь на усугубление этого кризиса. Ни одна революция не стоила того урона, который она нанесла человеческому потенциалу. Путь, который на своем опыте прошла Россия, показывает, что любые революционные изменения в угоду семинутным прихотям ставят под угрозу большинство населения стран, где занимаются подобными опытами. Как сказал Владимир Путин, мы с удивлением смотрим на процессы, разворачивающиеся в странах, которые привыкли считать себя флагманами прогресса. Речь про движение в США Black Lives Matter, жизни черных важны, и новое половое воспитание в странах Европы, старательно стирающее границы между мужчиной и женщиной. так социального прогресса полагают что несут человечеству какое-то новое сознание более правильное чем прежде ну и дай бог им флаг в руки как у нас говорят вперед только вот знаете о чем сейчас хочу сказать предлагаемые предлагаемые ими рецепты совершенно не на все это как это может быть кому-то покажется неожиданным мы в России уже проходили. В большевики, после революции 1917 года, опираясь на добы марксизма э -э, Маркса и, и Энгельса, тоже объявили, что изменят весь привычный уклад. Не только политический и экономический, но и само представление о том, что такое человеческая мораль. Смотрите, дойдете там до того, как большевики предлагали не только кура об обовществлять, но и женщин обобществлять. Еще один шаг, и вы там будете Ревнители новых подходов заходят так далеко, что хотят отменить сами эти понятия Тех те же, кто рискует сказать, что мужчины и женщины все таки есть И это биологический факт подвергает чуть ли не астротизму Родитель номер один и родитель номер два Родившие родители вместо мама Запрет на использование словосочетания «грудное молоко» и замены его человеческим молоком, чтобы люди, не уверенные в собственной половой принадлежности, не расстроились. Повторю, и это не ново, в 20-е годы советские культуртрейгеры, так называемые, изобрели э, тоже э, так называемый новояз, полагая, что таким образом они созидают новое сознание и меняют ценностный ряд. И, как я уже говорил, такого наворотили, что до сих пор и под подчас. Такое было. Насаждение и поощрение доносительства на близких. Все это объявлялось поступью прогресса. Кстати говоря, в мире достаточно широко поддерживалось тогда и было модным. Так же, как и сегодня. Классики объявляются отсталыми, не понимающими важности гендерного или расового вопроса. В Голливуде выпускают памятки, как и о чем нужно снимать кино, сколько персонажей, какого цвета или пола там должно быть, получается похлеще, чем отдел агитации и пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза. Противодействие проявлениям расизма. Дело необходимое, благородное. Однако в новой культуре отмены оно превращается в обратную дискриминацию. То есть. Расизм наоборот. Кстати, у нас в России нашим гражданам в абсолютном большинстве все равно, какого цвета у человека кожа. Он или она тоже не так важно. Каждый из нас человек. Вот что главное. Именно поэтому Россия, Совершенно... по словам президента, сейчас, когда мир переживает глобальный структурный слом и придерживается в своем развитии принципа здорового консерватизма. Консервативный подход не, не бездумное охранительство, не боязнь перемен и не игра на удержание, тем более не замыкание в собственной скорлупе. Это прежде всего опора на проверенную временем традицию, сохранение и приумножение населения, реализм в оценке себя и других точное выстраивание системы приоритетов соотнесение необходимого и возможного расчетливое формулирование целей принципиальное неприятие экстремизма как способа действий повторю для нас в россии это не умозрительные постулаты а уроки нашей непростой времена и трагической истории, цена непродуманного социального Естественного испытательства иногда просто не поддается оценке. Оно разрушает не только материальные, но и духовные основы существования человека, оставляя за собой нравственные руины, на месте которых. Долго невозможно вообще ничего построить. Но главное, без тесного сотрудничества всех стран построить справедливый, устраивающий всех мир будущего, не получится. Как ничего не получится без проверенных временем мировых институтов, главное из которых организация объединенных наций. Надо быть реалистами, и большинство красивых лозунгов насчет глобального решения глобальных проблем, которые мы слышали с конца 20 века, никогда не будут реализованы. Глобальные решения предусматривают такую степень передачи суверенных прав государств и народов над национальным структуром, которым, если честно говоря, мало кто готов. А если сказать откровенно, никто не готов. Прежде всего, потому что отвечать за результаты политики все равно приходится не перед глобальной общественностью какой-то неведомой, а перед своими гражданами и перед своими избирателями. Считаю, что именно он в нынешнем турбулентном мире является носителем того самого здорового консервативного международных отношений, который так необходим для нормализации ситуации. Организацию много критикуют за то, что она не успевает адаптироваться к стремительным переменам. Отчасти это справедливо, конечно, но, наверное, это не только вина самой организации, но прежде всего ее участников. Владимир Путин призвал сохранить Организацию Объединенных Наций, которая, естественно, по его словам, нуждается в реформировании, ведь была создана в далеком уже 1945-м, после Второй мировой войны, для того, чтобы у всего мира была единая авторитетная площадка по решению споров и совместной реакции на вызовы, которых меньше, к сожалению, не становится. Время идет проблемы копятся, становятся более взрывоопасными, нужно действительно работать вместе. Поэтому, еще раз, повторяю, использую эту площадку для того, чтобы заявить о нашей готовности работать совместно над решением наиболее острых общих проблем. Российский президент предложил составить на уровне ООН своего рода реестр вызовов и угроз конкретным странам, а также возможных их последствий для других государств. Подобная дорожная карта, по его словам, способна сподвигнуть многие государства по-новому взглянуть на мировые проблемы. Путин предложил привлечь к этой работе, в том числе и экспертов Валдайского клуба. Антон Верницкий, Анна Заякина, Сергей Филипов. Первый канал. Спасибо большое.